في اليوم هي الغوة لم ينط للخوة الصلبة وهي الواجهة العسفرية حزم مطلقا كثيرا ما تأتي بتداعيات التي هي مظلة للشروب الإسلامية والبالغ عدلها حسب الإنسانية رابطة العالم الإسلامي حوالي مليار وثمانمئة مليون مسلم حول العالم في البلدان العربية والإسلامية وبلدان الأفليات الدينية حول العالم من هذا موقف من رافضة رابطة العالم الإسلام ومنطلوها الرئيس في مكة المكتب أسعد بأن ألتقي وأن أوضي عليكم أهداف اليمنا التي نحن عليها وفق رؤية ورسالة واضحة نعمل على التواصف مع الجنين ومكة جسور الإنمار مع مختلف أطباء الأديان وأطباء الثقابات ومع جميع قوميات ومع جميع دول العالم للوصول إلى هدفنا المسترد إلى الهدف الإنساني المسترد وهو إحلال البيئة والسلام في عالمين and yeah. есть идеологии, которые не хотят, чтобы никто кроме них не оставался на этой земле. Поэтому противостоит остальным мнениям и многие организации, относящиеся крайностям, к терроризму, в идеологии прилагают свои силы. И мы понимаем, что эти мысли у них нет определенной религии. И у них нет определенного времени. И нет у них определенной национальности. Она присутствует во всех религиях, во всех представителях религии и в большинстве народов, и в большинстве народов, и во многих странах. И нет у крайности и терроризма, нет ни места, ни времени, ни религии, ни национальности. К сожалению, есть моменты, которые связаны с нашим временем, с нашим положением. Это преувеличение опасное со стороны некоторых идеологий, которые считают себя определенной национальностью или определенной религией, которые придумывают разные положения, которые подозревают определенную национальность или определенную религию крайностью или терроризмом. Мы говорили и будем говорить, что нет религии, которая, нет религии из религии, которая является приверженцем терроризма в истории человечества, но в каждой религии присутствуют те, кто следует этой религии. И они являются крайными. Но является ошибкой, но является ошибкой считать какую-либо религию терроризмом. Мы должны вести диалог, приблизиться к взаимопониманию и развивать любовь. закрывать глаза на расхождение и строить надежды на будущее на взаимосвязь 10 и 100 процентов из объединений человеческих объединений которые на самом деле стремятся и действуют для распространения добра и мира Мы имеем различия, но мы ведем диалог, но мы пытаемся объединиться. Мы живем вместе, несмотря на наши разногласия. Мы имеем разногласия, но мы помогаем друг другу. Мы имеем разногласия, но любим, уважаем друг друга. Здравая логика принимает это, но, к сожалению, некоторые мнения не хотят этого. И опасность в том, что эти мысли, у них есть сила, которая может, хотя бы на определенном уровне, на определенное время, может воплотить эти мысли в отношении других. Террористы и крайние, они не хотят чтобы не было никого, кроме них. Они противоречат в этом. Мудрость в том, что Всевышний сотворил людей разными, если бы хотел, Он создал бы их одинаковыми. Одной религии, один закон, одно мнение, но Всевышний создал всех разными и мы должны понять эту мудрость что в этой жизни есть разные мнения разные цивилизации разные культуры это не означает что мы должны оставить свою культуру свою религию свою цивилизацию мы гордимся этим мы довольны нашей религией нашей цивилизации, нашей культурой, но должны находить общий язык с остальными. Наш мир нуждается в этом. Наш естественный закон с момента сотворения Земли до настоящего времени есть нужда в этом в истории всего человечества, с самого начала сотворения до наших дней. Поэтому мы должны призывать к миру, мы должны призывать а, к взаимопониманию. Есть те, которые поднимают эти различия, которые, с которыми мы должны работать с мудростью, которые мы должны исправлять, применяя мудрость, а также Является нашей целью в, в нашей организации а, пояснить, что такое ислам, что это религия пришла для распространения мира и не пришла для, с целью войны, с целью ненависти, терроризма, устрашения. Мусульмане взаимодействуют и живут вместе, по соседству, рядом с остальными религиями. Террорист присутствует в разных религиях. Мы видим, что есть те, которые исправляют, и есть те, которые борются с ними, есть те, которые не хотят исправления, есть те, которые не хотят блага. Мы с ними должны бороться каким образом? Мягкой силой или суровостью. Мы должны с ними бороться мягкой силой. А тот, кто борется сурово, тот встречает в ответ суровость. Человек больше всего нуждается, чтобы быть открытым с другими, взаимодействовать с другими. Глобализация в этом мире позволяет нам сделать это. Но мы должны взаимодействовать э, с глобализацией, с человеческими ценностями. Мы должны принимать то, что принес, принесет, приносит пользу и отвергать то, что наносит вред. Средства связи несет в себе и положительное, и отрицательное. Но мы своим умом, своими ценностями взаимодействуем с положительным и отвергаем отрицательное. Отвергаем то, что противоречит здравым ценностям, и неприемлемо это. Также человеческое понимание — Встречает... Встречает... Необходимо все, что со всем, что человек встречает в этом мире, он должен полагаться на логику, размышлять здравым умом для того, чтобы разрешать эти вопросы. Он должен видеть, насколько приукрашают посредством информационной пропаганды, приукрашивают ложь и выдают за истину. Поэтому необходимо не оставлять эти истины встречать их и взаимодействовать и влиять в особенности молодежь, в особенности ценности общества, то человеческий ум понимает и принимает в основном то, что ближе к нему, то, что он встречает в первую очередь. Если кто-либо э, пришел к определенным мыслям, в первую очередь или же к э, информации, то мы должны в первую очередь удостовериться в этом, обдумать, для того чтобы эти мысли э, не были для нас теми, которые мы возьмем в свою идеологию без размышлений и без использования логики здрава и нашего ума. Мы должны понимать, что это мягкая сила, лояльность, мирское взаимодействие, которое должно быть в каждом доме. Это Они первые, которые пришли, нет, первые пришли, это те, которые появились без визы, которые это суровые, это террористы, это те люди, которые пришли в первую очередь и представили человеку определенные воззрения определенные посредством средств связи. Я не хочу долго говорить и укажу вам на третью цель – Который, который занимается наша организация, это э, прислуживать человечеству, помогать, не различая в, э, национальности, не различая религиозной принадлежности. Наши двери открыты для всех, и имущество принадлежит Всевышнему, имущество принадлежит всем помощь для всех мы работаем напрямую с правительством и только через государство через правительство мы предоставляем помощь имущество, и в особенности делаем акцент на сирот на вдов на развитие тех, тех нуждающихся государств я повторяю, что я очень счастлив посетить Российскую Федерацию, а также некоторые республики. И среди них это Республика Чечни и Республика Татарстан. Я очень горжусь тем, что встретился с разными личностями правительствами, личностями, с разными а, преподавателями и студентами университетов. Также у меня была честь а, а, увидеться с вами, встретиться с вами а, здесь и встретиться с ректором университета. И моя, наша организация очень рада встретиться с вами. Я не хочу говорить долго, хочу дать вам возможность задать вопросы по этой теме или по другим темам, и насколько у меня есть возможность, я отвечу на ваши вопросы. Спасибо вам. Меня зовут Арина, я студентка в университете в КФУ международных отношений. Я хочу спросить, задать вам вопрос. Я услышала, что Россия является примером мира и для вас, и, все и для всех восточных стран. Какое ваше мнение о... И что вы думаете, что вы скажете о Республике Татарстан? И мы рады встретить вас здесь любое время. Имеем честь встретить вас здесь. Спасибо вам. Республика Татарстан, она больше, чем, больше, чем то, что я могу рассказать о ней. И сказать о своем мнении. У меня есть очень большие чувства а, в отношении истории и в отношении м, этой республики. Я очень счастлив тем, что а, в, а, присутствовать в этой а, республике и видеть, как здесь а, дружно живут люди. А, примерно за два часа я встретился с... А, президентом республики это было очень важной встречей и мы а, увидели в нем все приветствие и радость и видели в нем мудрость а, мудрость правителя а, который любит свой народ и также а мы встретились с разными ответственными людьми и с а, муфтем это было дружеским братским а, братской встреча и мы поменялись разными мнениями разными мыслями и а, мы поговорили о религии и также поговорили о, об ответственном за отношения с восточными странами и мы не слышали издалека, находясь вдалеке, мы не слышали об этой республике. И встретившись, мы увидели здесь многое и были очень рады и счастливы. И нет сомнений в том, что подобно этому, подобно этому методу и пути, что это будет опытом, хорошим опытом для других Отсюда, с этого примера, остальные должны брать пример, остальные народы, просим Всевышнего, чтобы сохранил мир и сохранность в этой республике, любовь, взаимодействие, и чтобы процветала и развивалась эта республика. Спасибо. Меня зовут абдул Я учусь в КФУ Казани. У меня есть вопрос. Каким образом мне вступить в вашу организацию? каким образом не участвовать как быть добровольцем вашей организации мы рады и ты из них ты будешь из них мы рады каждому спасибо Вопрос: Вы считаете, что в решении проблем терроризма международные страны, Конечно же, борьба с терроризмом в мире нуждается в трех вещах, трех вопросах. Первое, это самый важный вопрос, это борьба с причинами этих, этой идеологии, это решать проблемы с... Идеологиями терроризма, я не говорю о прошлом, потому что это отличается от нашего времени, от, от места, но сегодняшнее положение, Он не... на сегодняшний день терроризм не строится на политики, не строится на вооруженных взаимодействиях, но а, строится на идеологии, строится на идеологии терроризма, некоторая молодежь, а, которые не имеет понимания, а, которые используют а, чувства, а, то, что используется в Используется чувство молодежи, которые не имеют понимания, борясь и э, решая проблемы с этой идеологией, мы будем решать э, эту, эту проблему, э, объясняя с точки зрения знаний. Недостаточно сказать просто я против э, терроризма. Я религи... что моя религия, что моя цивилизация, моя культура против терроризма или что это плохо, это обязательно, но этого недостаточно этого недостаточно обязательно я должен бороться с подробностями иде... этой идеологии пример, ИГИЛ сам по себе. Мы в, асоци... в нашей ассоциации мы посчитали более 800 а, идеологических, а, идеологических мнений, которые они посылают через средства массовой информации. Достаточно ли для того, чтобы бороться с ними, сказать, что я против э, терроризма и молчать, и сказать, что ислам против э, терроризма и молчать, или что естество человека против, или что религии против терроризма, этого недостаточно. И человеческие чувства, они с, а, мучаются... А, им неприятно слышать такие идеологии, но необходимо, в первую очередь необходимо, чтобы было правильное понимание, понимание противоречащее а, терроризму. Поэтому а, бороться с идеологией возможно только идеологией. Посылы, идеологические моменты и те сомнения, те мнимые лживые доводы, которые они отправили в 800 посылах, они очень слабые, они не имеют подкрепления, потому что терроризм, его правило, оно в своей основе является слабой. Но когда они подхватывают а, молодежь, который не имеет мудрости, не имеет знаний, не имеет понимания а, и нет у, них, а, а, а, нет у них преграды, то вот опасность состоит в этом. Второе это силовой метод, это войск, это армия, которая отличается от первого метода. Первый метод который вырывает под корень, а второй это, это больше похоже на то, когда человек срезает, срезает растение, а не вырывает его с корнем. Примерно 20 лет присутствует терроризм и он, к сожалению, увеличивается и растет. Почему? Потому что конфронтация идеологии она не а, борется должным образом а, и следующее необходимо прекратить, а, прекратить а, вкладывание денег а, в организации которые поддерживают которые поддерживают терроризм прекратить финансовое финансирование этих ассоциаций финансирование экстремизма те, которые говорят, бы те, которые говорят, что мы не хотим имущества, кроме как сворованное, мы хотим беспорядков необходима безопасность на уровне государства, на уровне, на уровне правительства предоставить безопасность для общества и прекратить финансирование, бороться с финансированием э, терроризма. Также разные виды э, наказания, э, различные законопроекты, которые... Боролись бы и сдерживали терроризм, Не сом, нет сомнений, что с, на протяжении с времени это э, прекратится, это будет иметь конец, как мы познаем это из истории. Э, была первая мировая война, вторая мировая волна, были крайности были идеологии устрашения в истории человечества это было в истории человечества это продолжается но мы должны э, вступать в, кон в конфронтацию мы должны бороться мы должны прекратить это да Важно для нас, у нас есть ребята, которые присутствуют здесь и многие из них изучают международные отношения, востоковедение, изучают ислам и те события, которые происходят в арабских странах. Мы хотим услышать от вас ответ, полноценный ответ о вопросе между Ираном, Турцией и Саудией. И я желаю, и я знаю положение и статус Королевского, Королев, королевства, судовской Аравии, что идет большой диалог на Ближнем Востоке. Я хочу, чтобы наши студенты услышали суть разногласий среди этих стран, чтобы вы объяснили. Я желаю, чтобы был, наступил мир. Во всем мире и в особенности на Ближнем Востоке. Да, все мы, в особенности мы в Ассоциации Ислама, в Саудии, в Мекке, мы открываем наши сердца для мира и взаимодействия для справедливости, но и все мы против любого политического метода, который несет в себе ненависть или же вражду, или же вмешиваться в, в дела остальных мы это не при... для нас это неприемлемо сфера религии, сфера политики, государства и закон, наш закон этого не позволяет. И я думаю, что вы в этом со мной согласны. Я против любого метода вмешиваться в дела государства, и мы. Мы поддерживаем любое государство, которое защищает себя, которое принимает любые правила, законы для собственной безопасности, для мира, и которое борется с любым методом из этой части. Это и является правом каждого государства. Да. Я благодарю вас за лекцию, это очень важно. У меня есть вопрос. В среду вы встретились с Сергеем Берловым, и вы сказали, что Россия — это пример для мира, пример для всего мира с борьбой в борьбе с терроризмом почему вы так думаете спасибо да я думаю так потому что я, я потому что я свидетель этому и не просто это является словом Я на самом деле видел это, я это видел в, на территории Российской Федерации, взаимосвязь, взаимодействие между конфессиями, между народами, наличие... 193 национальностей на территории Российской Федерации живут в взаимодействии друг с другом, имея разные религии, живут друг с другом в мире и согласии. Нет сомнения в том, что это единственный пример для мира, с которого он должен брать пример. И это мнение подкрепляет, э, подкрепляет то, то, что происходит на самом деле. Профессоров, хочу поблагодарить нашего гостя за прекрасную лекцию и за ответ. Шукран, Шукран.